Векторную картинку преобразуем дизайн вышивки. Выделим черный цвет, потянем в сторону. Этот цвет сплошной, и его требуется вырезать. Поэтому мы вернемся обратно, Ctrl Z, черный цвет спрячем. Выделим все, Ctrl A. Пройдем расширение, параметры. У нас появляется, что не удалось запустить симулятор. Отмена. Закрываем. Щелкаем в стороне. И начинаем выбирать по одному элементу. Смотрим его на экране и анализируем. Это ноги, шерсть. И вот внизу такая точка имеется. Точка такая маленькая, что она даже не будет заполняться стежками. Поэтому выделяем правой клавишей удалить. Опять нажимаем клавишу 4, Ctrl-A, расширение, параметры. Проблема решилась. Применить выйти. Дублируем Ctrl D. Дубль группируем. И скрываем. Включаем черное заполнение. Выделяем, тянем в сторону. Да, это оно. Возвращаемся обратно. Ctrl Z. Выбираем серединку. Удерживая клавишу Shift. Черный цвет. Контур. Разность. Следующий. Черный цвет. Контур. Разность. Следующий. Выдержи клавишу Shift. Shift. Черный контур, контур, разность. Черный цвет, контур, разность. И эти области. Разность, контур, разность. Это контур, разность. У нас тут два глаза, но на белом фоне они практически не выделяются. Поэтому мы их выделим. Сделаем небольшой оттенок. Например, такой. Щелкнем в стороне. Выбираем один глаз. Серая часть. Контур. Разность. Эту часть. Черный контур. Разность. Теперь у нас два объекта. Один сгруппированный. Все заполнения в середине. Черный цвет выделяем. Проходим расширение. Параметры. Приметь, выйти. Открываем нижнюю часть. Открываем сгруппированные объекты. Все выделяем. Ctrl-A. Проходим расширение. Симулятор вышивки. Добавляем скорость. Просмотрим 3D виде. Если все нормально, сохраняем в формате SVG, также в формате машинки и бегом вышивать.